С Новым годом, дорогие друзья! С Новым Годом вас! Я прожил в Израиле 30 лет и приехал сюда, мне было 22, и знаете, все эти вот новогодние ощущения, переживания, ты не можешь их откинуть. И я думаю, что это у каждого, кто говорит по-русски, это стало частью нашей Обихода я не делаю большой, большой. мы никогда не встречаем в 12 часов ночи этот праздник, просто делаем семейный ужин, общаемся друг с другом, молимся, вспоминаем старый год, молимся о грядущем годе, благодарим Господа. И я хочу просто пожелать всем вам благословения, благословения. Мы со старейшинами имели небольшое обсуждение на днях, и решили, что в этом году, в, этом пол, в ближайшем полугодии мы хотим э, говорить э, по Евангелию Марка, разобрать некоторые заявления, очень спорные апостола Павла, когда он говорит э, об... Как бы не актуальности Торы. Некоторые говорят, вот Павел же отодвинул Тору. Будем рассуждать на эти темы не сегодня, я имею в виду в полугодие. Я чувствую, что нам важно уделить несколько серьезных проповедей семьям. Семьям, как нечто важному перед Господом. И это то, о чем мы будем говорить в грядущие недели и месяцы. А сегодня я хотел начать этот год с ним чего-то более такого прозаического, с пожеланиями. Я даже назвал эту проповедь «Пять заявлений». Вещи, которые вот смотрел в прошлом году. И вот мы сейчас заходим как бы в новую часть. Буду говорить на эту тему, но я еще пару слов хочу про Новый год сказать. Вы знаете, когда мы сидели за новогодним столом с семьей, и я было по обыкновению начал, ну вот... И так я многим в письмах, с кем переписками говорю: да, 2020 год был сложный год, непростой год. И тут мои дети меня оборвали. И стали говорить, пап, ну смотри, это было в этом году, и это, и это. И стали говорить о разных положительных вещах. И я об этом, я, в общем-то, закрыл свой спич. Да, естественно, были вещи, которые были очень тяжелые. Я даже думаю, особенно те люди, которые, не дай бог, потеряли своих близких, я помню те годы, когда моя мама ушла к Господу, и потом через несколько лет отец, и это травма, которая была в сердце очень острой, раной несколько лет, не, не, не месяцев, лет. И потом ты немножко как бы свыкаешься с этой мыслью, и не дай Бог, кто-то потерял, там понятно, здесь вообще нет разговора, но я думаю, что если мы просим у Господа глаза видеть доброе, мы видим это доброе, и очень важно поблагодарить Господа за то, чему мы научились, даже проходя сложные вещи, и брат Господень, апостол Иаков говорит на эту тему очень четко, он говорит, с радостью принимайте сложные обстоятельства. Он там пишет искушение, испытания, но я интерпретирую по-другому. Сложные обстоятельства, пройдя их, вы получите венец жизни, то есть вы обретете мудрость, вы обретете характер, вы определите некое признание дополнительное у Господа Бога, и это послужит во благо. Я вот хочу, перед тем, как перейду к проповеди, я хочу помолиться и поблагодарить. Поблагодарить за вас, за нас, за все, что было. Поблагодарить Господа, что Его рука с нами, и Его избрание очень, очень, очень чувствуется. Особенно, когда тяжело, и ты можешь завалиться в свою кровать, накрыться с головой одеялом, и начать просто как ребенок взывать к отцу, Отец Небесный, папа, помоги, будь со мной, будь со мною. И этого не имеют люди, которые ходят без веры. И не обязательно бежать в храмы. или что. В... Можно в своей комнате еще сказал, когда человек закрывает за собой дверь и стучит к отцу, то отец никогда, никогда не отказывает ему. Давайте начнем с молитвы. Небесный Отец, я благодарю Тебя за прошедший 2020 год. Очень сложный год во многих вещах, но за все Твои благословения и охрану и помощь, которую Ты оказывал многим из нас. Прошу Тебя, Небесный Отец, чтобы Твоя милость обновлялась в нашей жизни. Помоги нам извлечь уроки, Прошу Тебя, Господи, дай нам, Господь, с благодарностью смотреть на то, что было за, за нашей спиною. Я вспоминаю деяния апостолов, которые в основном описывают жизнь Павла. И там много чудес, и многие говорят, вот бы мне столько чудес, но деяния апостолов захватывают период 15-20 лет. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам вспомнить, и этот год, и прошлые года, и мы увидим, что в наших жизнях было много чудес. Много раз ты являл свою сверхъестественную руку и раскрывал, и изменял, и видоизменял, и исцелял нас, и помогал, и поддерживал, и отвечал, и когда, казалось бы, тупиковая ситуация была, ты приходил, и вдруг надежда светила вновь. Благодарим тебя за все, Небесный Отец, и просим у тебя, чтобы Ты благословил этот 2021 год и чтобы он не был хуже, чем 2020, но чтобы мы могли войти в эту новую особенную эру большим еще амашех. И я хочу начать с такого выражения под гамбай врит. Выражение на иврите, когда говорят такие слова, что «Элухим барайта олам Венеилам Говорят такое выражение, что Бог сотворил этот мир и отдалился. То есть его отдаление было постепенным. В дни Адама его присутствие очень сильно наблюдалось. И в дни первых людей поколений до Ноя потом, когда суды потопа произошли, он отдалился от людей, удалив свое присутствие, но и удалив свой суд. И люди могли более вольно жить, не подвергая себя мощи суда, но также не подвергая себя мощи благословения. И так вот это вот отдаление Господа от Творение, оно присутствует постоянно, можно сравнить, я всегда вспоминаю ситуацию, которая записана в Деяниях Апостолов, когда Анания и Сафира пообещали дать от большое пожертвование на поддержку каких-то проектов, а потом они изменили свое мнение и вместо обещанной суммы дали намного меньше, и вдруг они умирают. То есть суд Божий был крайне четок в этот момент. Сегодня люди делают много подобных вещей, у них даже волос с головы не падает. Это не значит, что Господь не видит, просто как его присутствие меньше, так и его суды меньше. Ну, это вот одно такое воззрение. Кстати, здесь, если у вас есть другое мнение, тоже не проблема. Ну, мне видится, что это вот выражение, что Бог сотворил мир и отдаляется. Оно, да, присутствует. Можно истолковать вещи по-другому. В каждом поколении Господь через Руаха Коды, через Святой Дух, говорит особенные вещи, актуальные для того особенного поколения. И Иногда есть какие-то водоразделы, которые отделяют одну эпоху от другой эпохи. Я хочу сказать, что как ни крути, но если мы смотрим на происшедшее в 2020 году и происходящее сейчас, если мы не используем язык книги Откровения, апокалиптический язык, то явно видно, что мы вступаем в какую-то новую, Эпоху, в которую нам важно уразуметь, прочувствовать вот эти вот сигналы от Духа Божьего, и ими, напитавшись, двигаться правильно, неся свое служение, возвеличивая Иешуа, возвеличивая стандарт Божьей жизни. Вот я хотел говорить о нескольких моментах, которые вот я бы хотел... Пожелать нам сделать некий вывод на 2021 год, и поэтому назвал эту проповедь: пять заявлений пять коротких заявлений, вот о них хочу говорить, если бы мы говорили немножко более советским языком, пять рационализаторских предложений, но как угодно можете назвать это, я хочу говорить о пяти вещах, которые вижу необходимо поставить во главу угла, когда мы вступаем в этот год, чтобы именно вот Стояние на этих пяти, по-моему, если у вас это шесть или три или двенадцать, не имеет значения, я делюсь словом, которое мне пришло внутрь, меня размышлял о нем. Стоя на этих пяти, мы будем открыты к тому, чтобы воспринимать от Господа вещи и быть актуальными для нашего поколения в это особенное время, которое вот началось или продолжает входить в реальность из-за всего того, что случилось с этой пандемией. И прошу вашего внимания, а также вашего рассуждения. Кстати, это вещи не новые, это вещи старые. Просто часто Святой Дух в некоторых поколениях делает усиление вот на это, а не на это. Мы вот жили, допустим, последние 30 лет, когда очень много усиления было на харизму, на проявление духа, на какие-то сверхъестественные вещи. И эти вещи начались в Америке, они обошли всю землю. И особенно актуально это было, скажем, в годах 70-х, 80-х, даже в начале 90-х. И был такой тренд, я не побоюсь этого слова, когда многие изыскивали и молились, чтобы Бог проявлял Особенные дары, они проявлялись. И потом вот на входе в 20-х эти вещи стали растушевываться, стало много имитаций, к сожалению, хотя в других местах чудеса и знамения продолжались. И я ни в коем случае не хочу сказать, что Господь забирает эти дары или чего-то такое. Нет, оно все будет, но, наверное, в какой-то другой концентрации. Короче говоря, пять заявлений, которые я хочу сказать, чтобы... Может быть, многим из вас это будет крайне актуально, и вы сможете выстраивать свою жизнь в соответствии. Итак, пункт первый. Позиция Иешуа. Или один путь, или один ключ или одно имя. Я прочитаю два стиха из Писания. Первое – это послание евреям, первая глава, с первого по второй стих, и потом Деяния апостолов, 4 глава, прочитаю, скажу через момент. Итак, евреям один-один. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «В последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть здесь э, автор послания евреям говорит, что раньше Бог говорил особенно много через пророков. И то он здесь указывает, наверное, после Моисеевский период, или даже послесудьевский период, когда на арену вступили пророки, и этот период был достаточно растянут, когда в истории Израиля было множество пророков, до этого это был Моше или Патриархи, но тут он говорит, это время отошло, и сейчас особенное раскрытие Творца мы можем почерпнуть, обращаясь к изречениям Иешуа Мессии, и не только его изречениям, но и к тому, что он совершил для нас через свою смерть и воскресение. Деяния апостолов, 4 глава, с 10 по 12 стих. Здесь сказано, «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иешуа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав, и Он, Иешуа Хамашиях, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Здесь э, Петр делает такую апологетическую Речь перед людьми, которые говорили, как вы сотворили это чудо и то-то, и он заявляет, нам дан ключ, имя, путь, только один которым можно было бы спастись. И мы много можем рассуждать, что значит спастись в момент, в эсхатологии, в какой-то сложной ситуации. И это правда, потому что в ивритском значении слова «спастись» можно рассуждать от спасения от какой-то беды, голода, болезни, исцеления физического, разрешения какой-то семейной драмы до эсхатологического вечного спасения. Но... Не важно, как мы об этом спорим, важно, что нет другого имени, кроме Иешуа Амашиаха, который можно было спастись. И вот, что я вам хочу сказать. Последних лет 20, и я могу свидетельствовать об этом, потому что и сам много изучал, и сам много читал, и сам многих слышал. Начинают вползать разные философии, которые как бы уравнивают разных лидеров духовных и воззрений и то. Я хочу сказать, мы входим в новую эру. И вот этот стяг, помните выражение «Адонай, неси Бог знамя мое» или «Ешуа Машиах, мы идем за Ним, должно быть просто как фундаментальной истиной. И я еще раз повторюсь, Многие из нас имеют разные отношения к разным местам Писания. Допустим, некоторые говорят заповеди. Заповеди только для Израиля, а для э, неевреев они облегченные. Другие из неевреев говорят, нет, мы хотим так же. Третье говорят, это не нужно. И есть миллион воззрений, каждое из них имеет быть место. И более того, если мы говорим на индивидуальном уровне, у тебя может быть немножко так, а у тебя немножко так, и я не отрицаю этого. И ни в коем случае не хочу нарушить вашу свободу и ваши убеждения. Но ничто не должно полагать вниз, опускать уровень вот этого исповедания, что в последние дни... а это все это время до того, когда колокольчик на небесах праздника труба будет трубить и еще спустится, Нету другого имени. Нету, нету, просто нету. И если ваше сердце наполняется разными сомнениями там и здесь, то просто встаньте перед Богом, выдохните это и скажите, Боже мой, обнови мою веру обнови мою веру, потому что это откровение приходит только от него единственно, еще когда об этом сам сказал Петру, если тебе отец не откроет, ничто не откроет, ничто не откроет, и вот я хотел сказать, знаете, есть некоторые говорят, не, там, божественность, небожественность. Я не хочу эту тему касаться. Она меня так мало вообще волнует. Начинайте исследовать откуда, как, что, зачем. И говорить, вот, мы по родословию видим это, видим это. Знаете, родословие еще непростое. Пророк Исаев в 53 главе даже сказал, род его кто изъяснит. То есть это было заложено от начала. И мы можем продолжать спорить на эту тему. Главное, чтобы мы были четко соориентированы, что он есть ключ, которым можно открыть дверь. Он есть путь и нету никого другого. И вот это утверждение, изм путь и истина и жизнь. Давайте будем четко держаться Этой позиции это пункт номер один на 2021 год. Пункт номер два на 2021 год. И здесь такое у меня получилось длинное предложение. Поэтому снисхождение прошу не смог сформулировать покороче. Но прошлый год и происшествия прошлого года. И заявления в прошлом году, которые все мы читали, то ли про ковид, имеется в виду про этот коронавирус, то ли заявления разных конспирологов. И я не могу сказать, что все это ерунда. Не могу сказать, потому что когда читаешь какие-то вещи, ну, кажутся правдивыми. К сожалению, мы увидели при всем нашем прогрессе определенное бессилие медиков и мудрых века сего. Нам говорили, завтра уже все будет хорошо. Это завтра даже сегодня еще не наступило, хоть про это завтра говорили в апреле и в мае месяце. И было много чего сказано, указывая на нас, на человеческий род. И к этому сильно-сильно-сильно приложилось и наука, и особенно масс-медиа, разные информационные эти, которые говорили, мы прорвем. Вы знаете, что я думаю что последних лет 50-70 э, некоторые амбициозные заявления, не вполне, не вполне правдивые, которые вышли из научных кругов, стали частью доктрин многих религиозных деятелей, типа эволюции, типа устройства этого мира, типа-типа, есть миллионы разных типов. И сегодня над этим многим Многие смеются, потому что та же наука сама себя отрицает сейчас во многих областях. И я сейчас не хочу касаться разных заявлений и убеждений, пускай каждый понимает различные вещи на своей собственной совести. Но я хотел сказать, нам, или точнее мы, подзабыли, что такое упование на Господа Бога, и стали полагаться больше на то, что человек говорит нам и вы знаете это очень опасная штука потому что все это как тлость трость надломленная. Знаешь, что такое трость надломленная? Ты вот как бы опираешься на нее, а в ней есть трещина. И там раз где-то соскочила, она раскололась и пронзила тебе руку. Это не, даже не просто ты сполкнулся, она тебе дыромаху такую сделает в руке, что потом иди лечись от этого. Есть такое место в Писании. И Исайя в 36 главе с 1 по 6 стих рассказывает историю, когда... Царь, э, во времена, э, в 14-й год царя Иезекии пришел Сенахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их, и послал царя Ассирийский из Лахиша в Иерусалим к царю Иезекии Рапсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда и так далее, и сказал им Рапсак, скажите, Иезекии, так говорит царь, великий царь ассирийский. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, это одни пустые слова. А для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Здесь мы видим интересную ситуацию. Царь Езекия, народ Израиля и... Идет царь Ассирийский, который в тот момент не был праведником большим, он был исчадием ада, но он был в тот же самый момент инструментом в руках Господа, чтобы исправлять Израиль. А Израиль в этот момент смотрел в сторону Египта, думая, заключу я быстренько с ними союз, они пришлют войска и мы, и, и мы выстоим, или что-то будет. Короче говоря, Уста язычника провозгласили пророчество. Я хочу сказать, что мы должны очень интересно посмотреть на этот мир. И здесь есть разные силы. И, как я уже вот привел: есть наука, есть конспирация. Ну, понимаете, что конспирация, которую там там 6, 6 7, 7, 9, 9 и все остальное, там чипы, мыпы, и все остальное. Я не буду комментировать, что правда, что нет. Пускай, еще раз повторюсь, каждый в своем личном водительстве от Господа разбирается в этом. И если бы мне было вот однозначно открыто, поверьте, я бы сказал: вот это хорошо, это плохо. Но мне нет, так же, как и вам. Но я хочу сказать что во всех этих обстоятельствах надо полагаться не на царя сирийского и на царя Египетского, а полагаться единожды на Бога и на данное нам от Него Слово. И я хочу сказать, что мы подзабыли. Подзабыли. Не только мы. Вчера знали, а сегодня подзабыли. Наше поколение забыло, что такое упование на Господа. И мне приходилось встречаться с людьми, Которые к вере пришли в 1920, 30, 35, 40 году. И они рассказывали о своем уповании, доверии Господу. Я сейчас не говорю про теологические разнобои. Это все вообще ерунда. Это человеческие толкования, на которые Бог дает нам право. Про это поговорим позднее. Но упование на Него. на Я чувствую связь с ним вы знаете если мы пробежимся по истории человечества очень быстро то можно увидеть интересную штуку об уровнях связи с Богом. Допустим, Авраам, Ицхак, Яков, как они взаимодействовали с Богом. Не было тогда священных писаний. Я не доверяю этим мидрашам, которые говорят, что там Яков учил Тору с Эвером. Не было еще этой Торы. Может быть, были какие-то записи. Возможно, они сидели и вспоминали о каких-то сверхъестественных вещах, которые с ними произошли. И говорили о том, о чем знали древние – Возможно, были какие-то записи для обсуждения, но не было вот этого подхода к книге, в которой есть много-много слов, и мы можем вот их читать. Не было. Они, наверное, собирались с семьей, кушали баранину и разговаривали вместе, молились или жертву приносить, это был путь во времена Авраама, во времена Мурше это немного видоизменилось, они уже так не садились, но уже начали приходить слова, и они изучали эти слова, они делали большие праздники и жертвоприношения перед Богом, и это было вот этой близостью. Позднее, во времена Игошуа бен и Судей, вот эти празднества тоже отошли немного. Конечно, там и здесь они были, но уже там было сказано, вокруг слова собирайся, и было сказано, если ты будешь уделять значительное время изучению слова, то будешь как, как дерево посажено у истоков, вот, будешь, куда поставишь ногу твою. То есть мы видим, как, как Роха Кодыш дает в каждом поколении другие какие-то, Принципы, что есть связь с Господом Богом. После Иешуа было важным для всех учеников слово, молитва и хлебопреломление. Кстати, у нас будет сегодня хлебопреломление, и я хочу сказать, будьте готовы тоже к нему. Потом века шли, много чего изменялось. И вот где мы сегодня? Вы знаете, э, из-за технологий многие вообще разучились читать слово и больше полагаются на такое easy gospel, типа я послушал проповедь я уже напитался. Я думаю, что 2021 год требует от нас некоторых дополнительных подходов, а именно мы, да, должны прилепляться к слову Божьему и иметь для себя эту привычку изучать его. Постоянно, как говорится в Писании. Я хочу сказать: многие размышляют о чем угодно, только не о Боге или о вещах, связанных с верой размышления, чтобы когда мы думаем о Нем, сердце наше. Расширяется. Я думаю, это же постановление не оставляя собрания своего, пускай и через Zoom, или через YouTube, или что-то через... остается актуальным. Но мы надеемся, на каком-то этапе все это спадет, и нам надо будет вернуться. Но сегодня встреча лицом к лицу. Пускай с маленькой группой людей, как в дни древние, и опять-таки хлебопреломление, как написано в деяниях апостолов, я думаю, это станут важнейшими вещами для тела Господня в постковидный период или в промежуточный этот период, пока мы переходим к тому моменту, когда ковид отойдет. Обычно, так говорят, все такие его планы пандемии, они заканчиваются в течение двух-трех лет не потому, что человек их побеждает, а потому, что что-то там вот так делает Господь, и оно случается. То бишь, повторюсь, друзья, друзья, давайте будем просить у Бога, чтобы наше упование было не на науку, это не значит отвергать ее, и не пользоваться ее благами. Как это? Мы налоги на это платим, значит должны пользоваться. Не на масс-медиа, потому что оно часто, говоря по-белорусски, брешет. И говорит такие глупости, противоречия самой себе. И будем фильтровать вещи, но будем полагать свое упование на Бога, который не есть трость надлобленная. И наше общение с Ним, введем себе в правила писание и молитва, рассуждение, пожалуйста, услышьте меня, рассуждение, что это слово для меня говорит. Вот я прочитал, что оно для меня говорит. Собрание с верующих, это важный момент, когда один может говорить другому, пожалуйста, услышьте меня. И это пункт второй на 2000 21 год. Третий пункт, о чем я хотел поговорить, это скромность. И, к сожалению, последних лет 30 очень часто мы по телевизору, даже в мире веры, видим таких красивых, размалеванных э, петухов. «На меня посмотрите, любименького! Я вам всю истину скажу!» Вы видите, есть такое выражение «тамрур» – это указательный знак, по дороге едешь, там написано, направо пойдешь туда, там с такой скоростью, туда налево с такой и так далее. «Тамрур» – указательный знак «все мы». Служитель ты большого ранга, малого ранга. Не почитай себя столпом истинной праведности. Все мы лишь указатели. И каждый из нас имеет кучу личных проблем. И нам нужно поскромнее смотреть на себя. Не важно, каких высот кто-то из нас достиг, потому что высоту мы достигаем не потому, что мы добились этого своими силами, а потому что мы просто использовали те дары, которые Бог дал тебе или тебе, или тебе, или мне, или еще кому-то другому, просто использовали эти дары, и это не значит, что добившиеся меньше, он хуже пред Господом. Иначе начнется, точнее не начнется, а последние 20 лет это была ярмарка тщеславия. Ссоры, друзья, я хочу сказать... Нету подобного Ему. А все мы лишь указатели на него. Прочитаю место из Луки 10:15, и там Иешуа осуждает или провозглашает суд над Капернаумом. Он говорит: И ты, Капернаум, до неба вознесся, вознесшийся, до ада не звергнешься. Вы знаете, Капернаум или Кфарнахум сегодня это такая захудаленькая место, там есть два храма, один католический, один э, православный, они берут три шекеля за вход на, это помещение, на эту территорию с приходящих паломников, и, и там на камнях бегают такие, я забыл, как их называют, типа выдры. Короче говоря, это весь Капернаум сегодня, а тогда в дни Иешуа это был... Таможенно-рыболовный центр, то есть все бизнесы проходили через Капернаум, естественно, все там щелкали деньгами, и, естественно, Капернаум, несмотря на свои неграндиозные э, масштабы и размеры, был подобен Люксембургу, богатый, ни в чем не нуждающийся, как когда-то... в в Писаниях пишется про тир, и ты тир стоишь на скале, все деньги мира к тебе идут. Ты там не знаешь, на чем сидеть, или золотую, или инкрустированную бриллиантами, достечку себе под заднее место положить, потому что не знаешь, на чем сидеть. До неба вознесшееся, до ада не свергнешься. Гордыня, превозношение и вот такое вот обывательское слово выпендрешь. Это то, что последние 20 лет, к сожалению, очень часто сопутствовали служению многих вещей. И не только, не только в религиозном мире. Все эти коучи. Достигнешь, станешь великим. Я тебя научу. Ты себя научи, друг. Почему у тебя? Я курсы закончил. Так ты в своей жизни научи, чему ты учился. Что ты меня хочешь научить. Я научу тебя достигнуть величину. Люди добрые, я хочу сказать... Давайте будем поскромнее, это очень важно. Про Муше сказано, кратчайший был, хоть стоял в величайшей позиции. Про Сына Человеческого сказано, льда курящего не преломил. И очень хочется пожелать, чтобы в 2021, в году 2021, это стало нашим ориентиром, чтобы мы могли в этом направлении ориентироваться. Итак, Четвертый пункт из моей сегодняшней проповеди – это вот такие какие-то направления, указания для наших жизней. Вы сами оцените, может быть, для вас это не актуально, но если да, то хорошо. Четвертый – это семья. И притчи в 4 главе, в 23 стихе царь Соломон сказал «Больше всего хранимого храни свое сердце, потому что оно источник жизни». И вы знаете, когда человек только вот себя видит и только о себе заботится, и это важно, потому что Писание многократно говорит, часто подходи к зеркалу, ну не к тому э, зеркалу, которое у нас там в спальне или в ванной комнате висит, а к зеркалу божественному, чтобы увидеть, где ты на самом деле, чтобы подправить себя, чтобы изменить себя, чтобы подкорректировать себя» и видишь какие-то недостатки, изменяйся, но Соломон говорит, сердце, что, какие ценности в твоем сердце, это определяет все. Больше всего хранимого храни сердце, чтобы в него не закладывались обиды, горечь, гордыня, превозношение. Есть что-то против кого-то, пойди скажи, не кипись с этим. Выйди, скажи, поговори, реши вопрос. Знаете, я хочу перефразировать данные стихи к семье. Больше всего хранимого храни дом свой, брак свой, свои отношения со своим супругом. И я уже, наверное, неоднократно говорил в последние полгода: что многие говорили, что из-за этой пандемии, из-за того, что нарушится обыденная. Устройство жизни и очень многим людям придется из-за карантинных мер подолгу пребывать в своих домах, произойдут влияния на семьи. У некоторых это невероятно укрепит семьи, а у некоторых это разрушит их или напряжет. И я хочу сказать, что укрепили семьи те, которые вдруг увидели в своем супруге богатство, а ослабли те, которые привыкли жить на расстоянии, встречаясь дома только вечером, и то может быть не каждый день, но я хочу вам сказать такую вещь, в послании Ефесянам я ставлю это как определенный рубеж, который нам нужно достигать, есть такие слова, это в пятом, в пятой главе «Ефесянам» с 25 по 32 стих я недавно на одном из ресурсов разбирал послание «Ефесянам». Кому интересно, вы можете зайти даже на нашу «Оазис Медиа» и там почитать. Это, по-моему, шестой урок, там, который я разбираю, про таинство семьи. И Павел говорит такие слова. «Мужья, любите своих жен, как и Машиях возлюбил Кегелу, общину, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова». Я там проскакиваю, посему оставить человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть, тайна сия велика, я говорю по отношению к, к Машеху и к Кирилле, к церкви. То есть взаимоотношения между Иешуа и теми, кто верует и идет за ним, есть какая-то параллель. И Павел называет это тайно, поэтому не ожидайте от меня, что я вам там прямо объясню. Тайны не объясняются. Между взаимоотношениями между мужем и женой. И у некоторых, у кого немножко испорчена голова, сразу идут мысли, связанные с интимом. Это не про интим говорится. Это говорится о обязательствах, отношениях, чувствах, жертвенности, подчинении, взаимном, уважении и прочее. Но я хочу использовать другое слово – рефлектировать, отражать. Наша семейная жизнь рефлектирует туда, и оттуда рефлект отдается назад. Это свет или тьма, или тьма, или свет. И мы должны в своих семьях изменять, изменять обстановку, чтобы, неважно, могут быть какие-то конфликтные ситуации, какие-то надо решать, это все живые люди, но... Никакой конфликт, и никакая решаемость или нерешаемая даже ситуация не должна отменить вашу беззаветную любовь к своему супругу. И тогда, тогда вы в эту новую эпоху войдете достойно, просто достойно. Помните, о чем я говорил? Я говорил о нескольких вещах уже до сегодняшнего момента. И я сказал, что первое – это безусловная позиция Иешуа. Безусловная, пожалуйста, стойте на это. Второе – научитесь уповать на Господа Бога, а не на часто противоречащую себе науку и масс-медиа и прочие разные э, трости египетские. И, пожалуйста, пожалуйста очень важно – чтобы мы могли быть скромными, думая о себе по мере веры, и могли хранить свой брак, потому что таинство этого хранения рефлектирует наши отношения на небесах с небес назад и так далее, и не будем туда добавлять отрицания или греха или еще чего-то хуже. Пожалуйста, будем аккуратны в этих вещах. И я хочу сказать последнюю на сегодня вещь, пятую, пятую. Вы знаете? Вместе с тем, что тело Господне выросло за последние 20-30 лет по всему миру, по всему миру, безусловно, и некоторые отпали, а оно пришло много, и вы знаете, лучше меняйте вещи. Я хочу немножко говорить про взаимоотношения между верующими. И, к сожалению, не все было гладко. Были периоды, когда было Баймед гладко. Но вот я вам расскажу такую вещь, особенно тем, которые на нас за границей. И вы, наверное, не знаете про это, но последние 2-3 года Израиль сотрясает напряжение между разными группами верующих людей. И есть более консервативные, есть более харизматические, между ними есть тоже разница, более церковно-баптистско или там направленные, более еврейско ищущими и так далее. Вещи на самом деле, ну, реально, все эти группы, все эти группы четко веруют в Творца, в Машиях Иешуа, в авторитет священных писаний, но имеют различные разномнения по вещам, я бы назвал бы их второстепенными. И это вырвалось или вылилось целый ряд конфликтов, даже скандалов и очень сильных внутренних огорчений которые сравнимы с тем, что тебя предают. Типа, ты действительно так ко мне относишься? Это же предательство, ты что, меня будешь унижать за то, что я понимаю, что э, церковь будет восхищена до, во время или после, или, или вообще не будет, это про другое говорит. Ты меня будешь судить за мнение Ну, друзья мои, есть ортодоксия, а вот эти разномнения. Короче говоря, к сожалению, к сожалению, это все присутствует. Мой хороший товарищ, старший брат и в определенной мере серьезный пример, его зовут Том Хес. наверное некоторые знают его, как-то сказал, что в 70-е годы в Израиле была очень подобная обстановка напряжения и конфликта. И на каком-то этапе верующие с разных потоков собрались вместе и сказали, отложим всю эту ерунду в сторону, мы соглашаемся в главном, все остальное это не так важно. И он говорит, этот пример Израиля или израильских малочисленных верующих, тогда это было всего лишь, может быть, 2-3 тысячи человек на весь Израиль, но разные группы у каждого, но они согласились быть вместе. Оно принесло такую славу, и оно рефлектировало, опять использую это слово, на весь мир, что во многих местах, во многих местах произошло серьезнейшее, серьезнейшее исцеление. И это было положительным, хорошим примером на мир. У меня есть тоже старший товарищ, человек, на которого я смотрю, ну вот, вот так вот, и очень уважаю его, это пастор из э, Тарту, из Эстонии, и это очень старая церковь, и там в одном здании собирались разные направления христианства под советской властью. Я уже сейчас не помню год, по-моему, это был тоже 70-й год примерно. КГБ надавила на них, что типа вы слишком вольно себя чувствуете, отменила возможность всем собраниям собираться в свое личное время. И сказали, вы можете собираться только вместе, короткое богослужение и разбегайтесь. Их власти, я интерпретирую, царь сирийские или царь египетский, заставили собираться вместе. Им пришлось наступить на горло своих личностных интерпретаций. Они собрались вместе, и вот, кто знает историю, тарт, в Тарту пробуждения, когда исцеление сверхъестественно, такого уровня, как в деяниях апостолов, стали сверх... я путаю, может быть, это Таллин или в Тарту, неважно, те, кто слышит меня, знают, максимум в чате я могу потом найти вам даже ссылки на это. Короче говоря, мне этот пастор рассказывал, что у них была комната в храме, заваленная костылями. Люди туда приезжали на костылях, бросали, уходили, исцелялись. И вот сейчас, к сожалению, вот до сего периода еще не кончилось, есть вот это противостояние. Так вот я вам хочу сказать, я хочу пожелать, чтобы мы могли все, кроме ортодоксии, позиции Творца, вера в единственный путь Господу через Машеха Иешуа и в авторитет Священного Писания ставить превыше всего. А все разные чтения, разные мысли, могли допускать, уважая мнение другого, но братолюбие ценя. Вы знаете, я отец детей, и на мои дети не всегда соглашаются один с другим. И иногда мы слышим это, когда едем к дому, к нашему, к нашему району на машине приближаясь, а мы слышим, как они шумят и ругаются друг с другом. Но они не отменяют своего братства и своей принадлежности семьи и любят друг друга. Мамаш сильно любят друг друга. Я хочу сказать, что Братолюбие между вами, да, пребывает. Это Евреям 13.1, и это намного важнее, маловажных толкований, и там где-то выделяются более, более способные, где-то менее. Я сейчас использую не место Писания, но не менее популярная и знакомая всем цитата которую когда-то сказал Кот Леопольд: Ребята, давайте жить дружно. Уважать разно мнение, разночтение, ценить братство, понимая, что мы семья по-любому, не унижать друг друга и не делать жизнь брата-сестры сложной, и в основном ставить свое ударение на то, что мы должны помогать, наставлять, поддерживать, а не ломать и унижать. Иешуа в пятой главе. В 9 стихе говорит такие слова Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Я хочу пожелать всем вам благословенного 2021 года Хочу пожелать, чтобы мы стали взрослее чтобы мы могли переориентироваться, вещи маловажные отодвинуть. Вот эти пять оснований поставить и сказать, Господи, помоги мне на них стоять, и что надо, дополняй, чтобы я мог принести Тебе много плода. Я хочу закончить молитвой, чтобы Руаха Кодиш, Святой Дух, утвердил каждого из нас в этих вещах, и чтобы Он, Святой и Всемогущий, защитил нас от ковида, кому надо помог преодолеть его, дал нам видеть свет и быть служителями света, рассеивать тьму и быть, на иврите, на идише это говорят меньш, людьми, людьми, не выделками какими-то. Пусть Бог поможет каждому из нас. Небесный Отец, на милость Твою уповаем. Вот эти слова утверди в нас. Прошу Тебя, храни и поддержи каждого, кто нуждается в сверхъестественном вмешательстве, исцелении, поддержке, ободрении. Прошу Тебя, Господь, помоги нам увидеть себя, где мы. Насколько мы стоим твердо и приверженцы Спасителя Иешуа, поклонники Небесного Отца. Насколько мы можем ценить и благословлять и укреплять свою семью. Насколько мы можем быть проще и не выделываться, и не делать чего-то глупого, а быть просто людьми. Помоги нам любить друг друга, уважать друг друга, ценить друг друга. Даже в наших разностях и выветри из наших умов упование на человека. Дай нам видеть Тебя, Господа, уповать на Тебя всегда. Прошу об этом во имя Господа Ешуа, Амин.